Здравствуйте! Сегодня ровно два месяца с момента посева этих орхидей. Давайте же посмотрим на наши всходы. Вот такие зелененькие горошинки. Ну, даже не горошинка. А больше похоже на листик с корешочком. И на некоторых пушинки, такие, как на корнях орхидей, Вот этим сеянцам сегодня два месяца с момента посева. Они в размере от двух до трех миллиметров. И плюс еще корешочек около миллиметрика. Вот такие сходы. Вот тоже. Всем этим сеансом месяц, вот так вот больше лучше видно. Уже видите, меньше стало капелек воды на банках орхидеи всходы наши выпили даже если вот так вот повернуть банку вот почти нет воды вот и так потихонечку развиваются еще вот две банки посев 11 сентября одна богаре вторая крахмали посеяно. Вот, пожалуйста, эти семена побыли в холодильнике около двух недель. Видите, у них большая часть семян начала развиваться. Если вот в этих посевах схожесть, так скажем, меньше, то здесь После холодильника семена сошли гуще. Только чуть-чуть не начали, не изменились в размере. Вот так выглядит посев 11 сентября на агаре. И вот как он выглядит на крахмале. Вот так. Он тоже густой, но здесь вот еще, видите, вода. Видна прямо. Вот. Больше капелек на банке. И... Ну, всходы тоже есть, но их как-то слабее, хуже видно. Вот это рыжие такие пятна. А это, так скажем, всходы. До свидания. Будем наблюдать за всходами орхидеи. Вместе